Всем привет, с вами интернет-магазин 812 фото. Сегодня мы познакомим вас с нейтрально-серым фильтром с переменной величиной ND2-ND2000 от компании GreenL. Но начнем с того, зачем вообще нужны подобные фильтры. Всем фотографам известен экспозиционный треугольник, который состоит из ISO выдержки и значения диафрагмы. И проводя манипуляции с этими значениями, мы можем повышать или понижать экспозицию. Но порой этого бывает недостаточно. Скажем, вы снимаете на минимальном ISO и зажатой диафрагме, и хотите размыть воду, или в моем случае деревья. Но при выдержке в 30 секунд света в объектив проходит очень много. И вот в этот момент в нашем экспозиционном треугольнике появляется новое звено – ND-фильтр, чья задача – уменьшить количество света, пропускаемого в объектив, не повлияв при этом на цвета в кадре. Вуаля, с таким ND-фильтром мы уже имеем экспозиционный квадрат. И тот факт, что значение ND регулируются, недооценить сложно. Также ND-фильтр поможет сделать снимки с открытой диафрагмой, скажем, в солнечный день. Особенно это актуально для фотографов, чья камера ограничена скоростью срабатывания затвора. Теперь давайте вернемся к фильтру от компании GreenL. Качество сборки порадовало. Очень порадовало, что несмотря на то, что это бюджетный светофильтр, в нем использованы стекла, а не пластмасса. Максимальное значение в 2000, увы, не рабочее, выглядит примерно вот так. Вообще все, что находится выше этого значения, нерабочее. Однако этим лежат все фильтры, не только Green L. На мой взгляд, за свои деньги качество светофильтра более чем приемлемое. В магазине 812 фото вы можете приобрести фильтры Green L, ND2, ND2000 диаметром от 46 до 82 мм. И на этом все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если так, не забудьте ставить большие пальцы вверх и подписываться на канал. До новых встреч. Пока-пока.